Да. О, видно меня, да? Да еще никого нет, ни одного подписчика. Что ты хочешь? Ой, плохо видно а маша привет маша перзил привет никита привет всем привет да вы уже знаете да я какое-то время не выпускаю видео ну просто видите объект взял на работе ну на шахте помните я же шахтер ну вот шахтер а по нас песня есть такая всем привет извините вот плохо видно вот это комменты вашим привет привет я просто хотел вам сказать что э, видео дальше будет выпускаться интервью все будет это уже просто я несколько интервью провел они уже готовы вот есть одно интервью которое выйдет на канале муха 8 потому что интервью получилось хорошее а мы как договорились только лучшие видео будем выпускать на канале муха 8 К нам обратился один парнишка да у него рак горла да, как там, предположение рака горла, вторая стадия. Вот. И мы провели с ним очень интересное интервью. Кстати, у него очень серьезные проблемы в жизни, да. Он сейчас весь в долгах. Вот это плюс болезнь и все такое. Он обратился ко мне, да. Ну, а я, в общем, я решил взять объект и решил помочь этому парнишке. И взял его к себе на работу. У меня много было поступало предложений, Люди хотели поработать у меня тут на шахте, но работа не из легких, во-первых, а во-вторых опасная. А просто у этого парнишки его поджала сильно очень, плюс вот болеет, раковая болезнь, да. Он прошел вот это все, алкоголь, наркотики он завязал. Просто его вот это все привело к этой болезни. Я бы вас мог с ним познакомить. А почему не видно комментарий? Вот. Ты можешь разговаривать. А, да? Всем Привет меня Жека зовут сказать да что я блогер да он блогер и бывший рэпер смотрите весь на кол когда рэперский да да у меня тоже есть канал youtube канал э, Жека называется ты лучше про себя рассказывай мне 38 лет живу э, в живом Москве на данный момент вот у Апанаса сейчас работаю <соргут> <соргут> <соргут> что еще сказать то все застеснялся короче <соргут> ну в общем у парнишки возникли проблемы, а я вот мне поступило предложение, мне дали объект. Хороший объект, высокооплачиваемый. Ну, в общем, у него есть такая такая возможность за за 15-16 дней заработать 100 тысяч, да? У него там долгов 1000 на 200 Я ему сказал, вот давай начинай здоровый образ жизни, приходи, вот, пожалуйста, качайся, занимайся, тягай ведра, копай что ли. Ну, он, кстати, это... Не отказался, не против. Вот он приехал. Да, вот сейчас за пару недель он может заработать 100 тысяч. Ну и с этого начать. У него там долгов 1000 200, да, но за полтора-два месяца он может рассчитаться с долгами. А, у него вот денег не хватает, то что... Ну, по врачам он бегает, то что у него рак горла, да, вот это, второй стадии. Там что-то платно, да, Жека? Да, там это, клиники, в общем платные клиники, вот, а я говорю, вот зарабатывай Кстати, вот сейчас начнется, вторая стадия, она лечится Человек может стать таникой и да, нормальной да, жизнью зажить Что-то комментарий, а вот С такими болячками разве не смертельно опасно тут работать? Нет, Маша, нет, не смертельно опасно Ну в чем там у него, в чем у тебя болезнь? Тебе глотать больно, это, да? Но ведра поднимать-то нормально а я думаю, смертельно опасно, если вообще ничего не делать. И тогда у него денег не будет вот на этих всех врачей. А что у меня такое вылезло? Я не вижу экрана. О, экран появился опять. Так. О, Айн Зимельский появился. Здорово, Айн. Маша, Маша, привет. Лев, ты как? Лев, ну нормально, знаешь. Вот сегодня, вот сейчас много новостей поступило, вот... Два хороших интервью взял, один будет на моем канале, но у меня нет времени его выкидывать. Видишь, взялся за этого парнишку, Жеку, ну хочу ему помочь просто так, от души. Ну, мне когда дали объект, сказали, какие деньги, вроде неплохие деньги, но а потом мне же как бы надо людей набирать, а людей у меня всегда номера есть. А я вспомнил вот об этом Жеке, у которого рак горла, думаю, а ему как бы, ну... Если он там где-то лазит, за полторы-две тысячи шабашки делает, а тут он может по 5-6 тысяч в день получать. Я ему позвонил, он, со, он с удовольствием согласился. Лев, ты как? Да, нормально, Лев. Вот. В общем, знаете, еще новый клип выйдет, очень хороший. Здорово, Лев, как жизнь? Где Димон? О. Да Димон нормально, он все в порядке. В общаге находится в данный момент вот кстати еще вышел новый клип там будет участвовать и муха 8 кстати там будет его голосовые фразы которые он часто использовал в интервью а тебе больнице на работу не требуется больше работать тяжело знаете много много подписчиков мне писали ну знаете просто Ну, я понимаю человек ответственный Ну, отвечать ну знаете, рамка хрустнет, задавит, завалит, ну, просто уже был человек и нет человека. Опасна эта работа, ребят, девчата, ну, я по, у меня есть опыт, я просто давно в этой работе, ну, я страхую свою жизнь. За себя, как бы, я могу ответить, а за других я тоже могу ответить, ну, не хотелось бы, там же все мимолетно, прям за две секунды и все. Вот, а Жеку, вот он, Жека, я его в штольню не буду пускать. Он будет в портале, вот смотрите, мы начали рыть портал, да, вот завтра мы его закончим, возьмем за него кусков 30, да, я ему пятнашку отвалю, но это вот за два дня человек заработает. Вот смотрите, видите портал, вот портал, видите, там водичка опасна, здесь рамки, все, все что надо, насосник и перфоратор. Вот завтра дорогу и начну штольню рыть уже туда в колодец, ну а стольня, конечно, там штольня больше оплачивается. Самый тяжелый портал. Ну, как видите, все, все дается. Тяжелый физический труд. Вот я же как-то говорил вам по видео. Вот Жека, да? Жека, ты сколько сейчас весишь килограмм? 62, наверное, да? 62 килограмма. Вот, 62 килограмма. 62 килограмма я весил год назад, когда приехал сюда на штольню. Сейчас я вешу 74 килограмма. Ну, смотрите, меня реально разнесло. Банки все поперло. Где-то я говорил, что это второй фитнес-центр. Очень рад за вас, дела идут хорошо. Спасибо, Никита Левин, Феномен, но хау Ваши эти комменты иногда пропадают моментами. Ой, сейчас я вообще экран закрылся. А, вот появился. Как жизнь? Спасибо. Вот стараюсь. Да, вот сейчас как-то уже более-менее. Вот. Нормально, стою на ноги потихоньку. Дед, привет. Привет, дружище. Привет, дед. Вот, сейчас помогу этому Жеке, сейчас я еще параллельно делаю клип, очень хороший клип, как раз против наркоты, там, там все так, стихи сочиняли мы двоем. одна подписчица согласилась помочь с этой, с этой просьбой, а у нее тоже там очень тяжелая жизнь, у нее дочка, в общем, она, ну, вы видели интервью, да, где вот была дочка и мать, вот, ее мать очень хорошо пишет стихи, и поэтому она очень понимает, что такое наркотики. И вот она мне такие стихи выдала, и я вот. Мы вдвоем с ней сочинили хорошие стихи, припев, вместе сходили на студию, спели. Как-то по нас все стабилизируется, надеюсь. Я тоже Илья на это надеюсь, и поэтому мы с Андрюхой все стараемся, чтобы и канал Мухи 8 развивался, и мой канал, и Андрюхин канал. И на канале Муха-8 мы хотим паранормально. уже столько людей звонят, пишут. Колдуны пишут, шаманы, о чем я говорю, хотят интервью дать, да, там рассказать. При, прикинь, такие колдуны, я с одним пообщался. Привет, как дела на работе? Да, нормально. С одним шаманом с Казахстана пообщался, вот прикинь, просто он вышел на меня, он тоже в подписчиках был, у Игорка. Он в подписчиках сейчас у меня. Он мне, ну, вышел на меня в контактах, скинул свой номер. Мы с ним созвонились. Я говорю, шаман, я хочу это у тебя дать интервью. Тебе, ну, не, не интервью, а историю. Привет, Алексей. Привет, Юлия. Ань, Ань. Здорово, Ань. Так вот, шаман говорит. Я ему так в шутку говорю. А ты докажи, что ты шаман, а? Знаешь, этих колдунов там полно по телевидению выступает. Он да запросто И он мне рассказал весь вчерашний день, что со мной происходило. И так в подробностях. Я говорю, ты реально, шаман, меня почему-то на пару минут. И вот, он мне вчерашний день рассказал, шаман, который хочет в паранормальных выступать. Я говорю, канал еще не открылся. А я еще удивился, как ты и так рассказал? Вот как ты узнал, что у меня вчера происходило? Он говорит, да я вот пока с тобой болтаю по телефону, я взял кто-то кости, раскидал, да, и вот вижу твой образ по телефону и прям подумал, о а тебе я рассказал, вот и все». Вот, видите, в чем прикол. Есть такие люди, невероятные люди, у которых есть такие способности. Так вот, появляются такие шаманы-колдуны, которые хотят на канале Муха-8 да, вот, выступать в паранормальном. Ну, пожалуйста, ради бога, вот сейчас они копятся, я там списки составляю вместе с Андреем, потом будем интервью, и все будет. А по нас ты только по шахтам или другие объекты тоже берешь. Не, ну я работал, где только не работал в Москве, и на стройках, и это, и загибался там, и знаете. Мне чем понравилась шахта, в шахте лучше всего и отношения, и как-то с начальством, и насчет зарплаты. Больше ты не получишь по всем таким обычным работягам, босота, больше не получишь нигде, как на шахте. Выше прочитай. Илья, я не могу сейчас, я с мобилы. <как> вот дома был бы, и вот с компьютера, я бы легко бы вот эти все комментарии бы... Ты, получается, сейчас мастер со своей бригадой? Не, ну как и вам сказать? Я просто бродяга, странственник. Мне просто звонят заказчики, когда очень тяжелый объект, говорят. Я набираю людей на объект. Я привожу, а с ними работаю. Вот Жеку я сейчас собираюсь обучить. Потому что я не собираюсь всю жизнь на шахтах работать. Мне уже хватает, знаете, и опыта, и все. Один из лучших шахтеров в Москве. Но, знаете, я этим не хвастаюсь. Просто это жизнь. И вот я сейчас его обучу своими навыками, да, человеку надо, да. Тут у него квартира в Москве, там, в Подмосковье есть, но у него голые стены, нету света, нет воды. Говорю, мы всегда... Ой, ну почему они пропадают, эти комментарии? А, вот сюда, наверное, нажимать. Ой, что-то не то нажал. Так, говорю, мы всегда за тебя переживаем, чтобы... Не опускаю руки, удачного дня тебе. А, спасибо, Илья, спасибо. Так вот, сейчас его обучу, чтобы он в течение 3-4 месяцев потом мог сам нанимать людей, связываться со мной, и что я ему буду находить объекты через закачку. Пусть парнишка вот и залечит себе вот этот рак горла, да. Вы увидите у него интервью. Пацан вообще, знаете, мы на таком позитиве провели интервью. Всем понравится, потому что я уже... Самым таким тяжелым критиком показал видос. Если их уже заинтересовало, то уже нормальных обычных пацанов и девчат, как вы, точно заинтересует. Знаете, сам пересматривал несколько раз. А вот ему не давал Жеке, хотя он там участвовал. Говорит, ну покажи, покажи. Ну, я там демонтаж хороший сделал, убрал все такое. А за границу ехать жить не думали? Нет, вообще не хочу. Зачем? Что мне там делать? Я тут всю жизнь в России, матушке. Леша, добрая душа, хорошего дня. Спасибо, Стефани за красивые слова тебе. Не, я просто давно вот соскучился, не общался с вами. А в компьютере, вы знаете, я его еще не починил, там звук плохой, да, со стрима проводить. Прихожу сейчас поздно, работаю. Ну, на этой неделе вот сейчас уже все, песню мы спели, мощный клип выйдет против надходов. Вам точно понравится, знаешь, знаете его. Ну, у меня что-то с каждым клипом все лучше и лучше. Я ходил, вокальные данные, да, уроки брал. И я удивился, когда я вот сейчас все в ноты попал, и вот этот удивился, звукорежиссер. Как-то так. Я говорю, ну вот, на уроки ходил. Тут звук огонь. Да, с мобила огонь, поэтому я с и провожу. Ань, тяжелый труд, дай бог здоровья. Спасибо, Ань. <клышленный> так вот. В общем, хочу этому парнишке помочь, вывести его в люди, потому что, как он мне рассказал, знаете, он пятилитровки покупает, да, батрачит вот за эти две штуки. Вот, вот этот самый рэпер бывший. А ведь когда-то он неплохо начал подниматься. 20, 20 лет, да, 20 лет я читал хип-хоп, даже на рэпру есть клип совместный там с мужичком с одним. Тоже рэпером как бы В общем там посмотрим. Тоже лет 10 я не считаю Да я уж старый. Вот смотрите какой он сейчас Вот какой старый. он Старый Видите маслы одни Вот такие маслы были у меня год назад Я вам серьезно говорю 60 килограмм 58 Я ж тогда салкашки алкашки слез Какой год? Ну полтора года Вот я приехал сюда Вот, так, вот такой худоба был И смотрите как меня сейчас разнесло а он удивляется, я ему говорю, то же самое с тобой будет. Вот по поработай месяца два, ты увидишь, как банки расти будут. Гурдак будет расти, все. Пей молоко, ешь беляши вот эти, и нормально. Привет от Арсения Князева. О, о, здорово. Арсению Князеву особый привет. Он молодец, кстати, вот. Вот, если кому надо, Арсений делает хорошие вот эти фотографии на обложку. Вот последние фотографии увидите, это все его работа. А он на чем сидел. А ты на чем сидел? Ну-ка колись. Да да рассказывай, как есть, что ты. Ну, да много чего пробовал, ты же мне рассказывал. Ну много чего, да. Вот давно было уже. Ну, в общем, он завязался этим делом. Видите, uh -huh. видите, к чему это все привело? Не семьи развод, да, в итоге? Ну, в итоге, да. В итоге развод, семьи нету, да. Ну, все можно еще. Никогда не поздно жизнь наладить. Молодец, Леша, успехов тебе! О, Рустам, да, спасибо, Рустам И тебе тоже всего хорошего Так, ну что, наверное, на этом буду заканчивать Потому что нам как бы надо сегодня Побольше вырать, побольше заработать Но не знаю, я как бы за себя не особо переживаю Мне как бы огромной суммы и не надо, да Мне и хватает на жизнь Так-то, знаете, когда там десятка, пятнашка Я могу и сотню зарабатывать, и 150 на этих шахтах Но я как бы жопу не рву насчет этого Вот Сейчас вот квартиру снял, ушел с этой общаги. Клопы, тараканы надоело. Сейчас начал нормальный образ жизни вести. И рядом с Игорем специально, да, там одна остановка, метро. Ну, чтобы в студию ходить, работать. Ну, хочу сохранить канал Игоря. Канал Мухи-8. Я понимаю, тяжело. Да, тяжело мне и будет, еще долго будет тяжело. Парой сердце так заходит Пакет. Еще привихи надо. Не, пока не надо, ну, знаешь... Вот может кому-нибудь надо будет. Вот среди этих же подписчиков есть тоже люди, которые занимаются блогерством. Обращайтесь к Арсену Князеву, вот который здесь в комментариях пишет. Про Он много не берет, там можно копеечку заплатить и хорошие В итоге у вас, а? Про ролики, если ты что, снял для людей? Спать, а не спать. надо. Да, вот человек предлагает не социальными роликами заняться. Так, зимой, по моему, земля пухом. Да, земля пухом. А вот это кто? Леша Попу квартиру снял. А, где квартиру снял? В Новогиреево! Блин, мне так понравился этот район. Я долго выбирал, кропотливо, да, я несколько квартир. И недорого я взял за 22 тысячи. Ну, ну знаете, все условия. Стиральная машинка. Телевизор, мне сказали, принесем. Я говорю, не надо мне телевизор. Это будет отвлекать. Вот компьютер, мне хватает. Главное, есть стиральная машина, газплита, холодильник. Больше ничего и не надо человеку. Сковородки, кастрюли я уже купил. вот. Мне нравится так такая жизнь, да, знаете. Вот сейчас приду в ванну приму, да. Достану сковородку, там разогрею, там, не знаю, окорочка покушаю, молока попью. Я молока в день, бывает и по 2 литра, и по литру выпиваю. Что тебе скажу? Чего? Что, для тебя что скажу, ну, вот Джека что-то хочет сказать. Хочу за Афанас. Друзья, афанас я не ожидал просто. Вот сколько с блогерами общался, люди очень такие. Большинство. Смотри, дождь, давай сюда встань. Там дождик. Дождик идет. Даже с обычными людьми, такими как я, например. Я тоже блогер, но я, можно сказать. Спасибо, Маша. Недоблогер, как бы. У меня ролики такие, блоги, фигня. Вот, Но человек, как бы, меня вот работу мне дал, то есть общается со мной как ну, бы и ладно кушай мясо пей молоко и все просто я просто, да не, не, не, я просто не, хочу не пусть человек станет таким же как я и все нет я имею в виду в плане всего да у человека проблемы. вот тебе лопата вот это за эту лопату много платят. работы вылази из проблем я что приехал такой же хрон нет звезд болезни вот и кстати да вот сейчас вот смотрите как получается вот вот и моя сейчас да ну знаете просто ну, захотелось помочь ничего такого личного вот, сейчас со мной в клипе будет участвовать два подписчика, сниматься в клипе, да? Помните, я вам говорил, если есть желающие, можно и в клипе сняться. Два подписчика будут снимать, три подписчика. Одна из них будет еще девушка петь, и еще она вместе со мной сочиняла эти стихи. Музыку справа. Знаете, я ваши комментарии потом прочитаю, сейчас плохо видно, правда. И у нас дождь льет в Москве, тут дождь фигарит. На неделю обещают такой залет. Убьешь убьешь себя, все здоровье. Да какое здоровье? Че я убью? Наоборот, у меня мышцы растут. Я, я же не бухаю, там, не употребляю, ничего. Все. Я наоборот, пушаю нормально. Так, мужики, справа тоже, салам. Салам. Вот. Я вот мысль упустил, начал развивать. А, Сейчас в клипе будет участвовать, да, три подписчика со мной. Пожалуйста, а я ведь когда-то говорил, одна подписчица... Связь пропала, да? Извините, нас прервали, мне позвонил начальство просто. Вот, и поэтому эфир прервался. Я вот про подписчиков, да, говорил. Вот еще один подписчик, да, с ним интервью брал. Еще один Паха с Подмосковой приходил. Хорошее интервью увидите на моем канале. С ним увидите на канале Муха-8. А в тренажерном зале нужно входить. Зачем тебе вот здесь такой тренажерный зал? Жека, скажи. Ну да, здесь, ребят, здесь на самом деле э, работа очень такая физическая. Физически, да, э, ну, развитым... Э, не знаю, я вот а, Алексея видел как бы а, в роликах, когда еще лично не был А, ты знакомы. скажи проще, идет он, нагрузка да, на все а, мышцы тела Он даже вот а, а, по, на видео, он немного похудеет в жизни, он намного, он, ну, видно, что человек спортсмен то есть, если бы я так вот не знал, что он, например, вот на шахтах, да, работает я подумал, что он в качалку ходит то есть, работа здесь реально, я вот вчера весь мокрый был сегодня у меня спина уже, ну да что ты что Короче, он поднимает ведра, катает тележку, у него все группы мышц работают, вот и все. А еще лопаты, когда ты в глине ковыряешься, она ну такая вязкая, там зря. все тело у тебя напрягается, и мышцы сами по себе растут. Я вначале в это не верил, когда сюда приехал на шахту. Смотрю, пацаны все такие здоровые, качки, бугаи. А мне говорили, ты сам таким станешь через 3-4 месяца. Спина отваливается, да нет, да ничего не отваливается, у него с непривычки, да? А через неделю у него уже... Он будет сам как наркотик Хотеть вот этого Если ему сейчас дать через неделю выходные да, Он просидит дня 2-3-4 А потом уже сам начнет Либо отжиматься, либо еще что У него организм уже будет это требовать Вот такая в общем работенка ну, Вчера я шел как со спортзала Я, я, я ехал домой и... Я можно сказать летел Ну я его сильно не напрягал вчера Вот сегодня чуть побольше Еще и подождем Ребята рад... лучше Лучше мозгами работать Согласен, вот я мозгами тоже пытаюсь, но времени сейчас это как бы на YouTube немножко меньше стало. Ну, сейчас я его продвину немножко в этом, по шахте, да? Человек продвинутый, нормально соображает. Молоко. Я не знаю, что-то про молоко написали, тут молоко за вредность дают но такое, на такой работе. А выйдет готовое видео в канале. Мух. Да, на канале Муха мы хотели сегодня выпустить, а там монетизацию не разрешили. Вчера хотели. Вот как раз видео вот с этим человечком. Интервью получилось очень классное. Мы с Андреем просмотрели несколько видосов. Но вот этот видос решили показать на канале Игорь, на канале Муха-8. Ну, вы посмотрите, сделайте свою оценку. Что-то не нравится, пишите в комментариях. А что-то может наоборот нравится, что-то добавить. Мы же работаем, мы же учимся. Вот. А на своем канале сейчас тоже, вот мне некогда, тоже готовые видосы, монетизация, все есть. Тоже очень хорошее интервью получилось с Пашкой-наркоманом. Если все будет работать мозгами, то кто заменит физический труд? Да можно же это все в совокупности и там, и тут успевать. Хорошей вам работы. Спасибо, Елена. Ну ладно, просто соскучился, хотел с вами пообщаться. Ну, наверное, на этом буду заканчивать, потому что работа не ждет. Ну, я думаю, это ненадолго, недели на две, максимум на три. Нет, ну, видосы я буду выпускать. У меня уже много желающих, которые хотят дать интервью. Которые интервью, вот девушки, парнишки давали Игорьку, они хотят вторую серию, да. Некоторые вот Тогда же завязали, да, вот когда с Игорем познакомились. Вот они только завязали, провели интервью. А сейчас прошло у некоторых по 6-7 месяцев. Они хотят рассказать, как их жизнь изменилась там. Либо в лучшую, либо в худшую сторону. И они звонят, пишут и хотят провести. Ну, не вопрос, проведем интервью. Все нормально будет, все выйдет на канале Муха-8. Все. Ну, рад был с вами пообщаться. Жека, попрощайся. Давайте, друзья. Да, заходите к нему на канал. Канал называется Жека. Е. Здорово, брат. Родной. А, Руслан Хлебников. Здорово, Руслан. Как там у тебя по контракту, служба? Я тоже служил по контракту. Удачи, удачи. Ладно, был рад, до свидания. С вами был Ваша Панас. Завершить трансляцию.